Подпишись на канал, и мне будет приятно. Сегодня я расскажу, сколько зарабатывать машинист электропоезда за один час. Но ну, для этой работы вам потребуется восьмой уровень и для аренды поезда 500 баксов. Для того, чтобы записать этот ролик, я провел экспертизу. И съездил один рейс. Выехал я в 13.38, а вернулся в 13.50. Я ехал как можно быстрее и без всяких лишних затрат времени. И заработал 37 тысяч. Ну, если вы не понимаете, то каждый раз зарплата одна и та же. И что ж, перейдем к экспертизе. Рейс длится 12 минут. И их вычитаем из своего часа, а именно 60 минут. И у нас получается 48. И теперь мы можем узнать, сколько рейсов мы можем сделать за эти 48 минут. Теперь нам надо 60 поделить на 12. И мы узнаем, сколько раз мы можем проехать. И это число поездок равно 5. И теперь эти 5 раз мы умножаем на 37. Это наша зарплата. И у нас получается 185 тысяч рублей. Сейчас мы видим, что за час мы можем заработать ровно 185 тысяч. Ну и что ж, если ты досмотрел до сюда, то ты красава. Афтика.